Как ты живешь, так ты и умрешь. Не обманывай себя. Не смотри на других. Посмотри на себя. Сколько еще посланий тебе нужно услышать? Сколько еще похорон тебе нужно посетить? Я не сомневаюсь, что мы мусульмане. Но какого качества, брат? Какого качества? Сегодня твои дети немного заболели? Понятно, языком ты этого не скажешь, но в глубине души! За что Аллах со мной так? Закят плачу. В смысле? В смысле ты платишь закят, и что, Аллах тебе что-то должен? Нет, брат, просто, аль лилях, я молюсь, подаю милостыню, а этот парень не молится, его дети в порядке? За что Аллах так? С таким сердцем хотите предстать перед Алла?